И всем привет, с вами Кирик. Сегодня Вейтман. Это новая шляпка, Ее никто не снимал, по крайней мере, я смотрел на ютубе. И вот я вам заснял, чтобы вы узнали, что есть такая новая шляпа. Я ее, конечно, беру, но как всегда. И... Давай-давай, забирайся быстрее. Сейчас. Так. Вот все. Вот такая вот шляпка... Опять же, этот ролик будет очень короткий, потому что... Ну, я не, запер, не, не собираюсь затягивать там все вот это. Вот. А, ссылка в описании на эту вещь будет. Берите ее пока она доступна, хотя они все время доступны, эти международные Федоры. Поэтому не переживайте, они доступны каждый... Ну, вообще они должны доступны каждые, Ну, все года, короче. Вот. Вот как бы эти все международные Федоры, которые я вам снимал. И вот еще одна такая из них. Блин, проходит. Сейчас. Просто у меня залагало немного. Сейчас. Вот, все. Вот она прогрузилась. Вот такая вот шляпка. Советую брать ее, потому что она вот такая красивая. Прямо Советский Союз. И прям как раз для русских. Вот реально. Вот, посмотрите. Опа. Бля, какая красивая. Ну ладно, все. Это был Кирик. Если подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну на этом все. С вами был Кирик. Всем пока.